друзья сегодня по вашим многочисленным просьбам мы разберем аббу мани мани мани разберемся сегодня, начнем куплет если это видео наберет достаточное количество просьб мы и припев разберем да? а в конце видео вы тренировочный заезд под метроном так ну что покажу как звучит куплет вступление вы все знаете пошел, конечно же, припев. Друзья мои, мы сегодня разберем непосредственно мелодию куплета. Да? Покажу несколько вариантов здесь и в конце потренируемся. Так, ну поехали. Мелодия начинается у нас с нотки ми, с открытой струны, так что можете играть вместе с оригиналом. Значит так, ми, ми, минор кстати да ответ у нас можно сыграть полный вариант фа соль диез ре сложный аккорд потом ля минор Миля ля до значит, конечно в песне звучит вообще вот так как бы ре до значит два варианта упрощения можно сыграть просто то есть соль диез поставили ре и потом ля до. Либо совсем уж просто. Значит, вторую струну мы играем в одну нотку. Можно сыграть на октаву вверх, то есть мими, фа-фа, мими, фа. То же самое здесь, только уже со вторыми струнами. То есть выглядит так будет. С... ну до Си. Ля-ля, соль, здесь, да? И то же самое. Второй раз мы играем то же самое. Либо здесь. Либо здесь. И уже немножко другой аккорд у нас. Соль, Ди, Си, Фа. И Ля, Минор, Ля, до Ми. Упрощение. Си, Фа. Тоже с задержанием. Можно сыграть. Да? Вот. В общем, Си, Фа. И до ми. Две фразы. Одинаковые, только окончания разные. Первый раз. Второй раз. Все, дальше пошли аккорды. Oh да? Значит, ре минор у нас. Что у нас тут происходит? Ааа, -а -а. бумагу рвешь. молодец. Так. Фаляре, да. Либо просто фаре, либо ляре. Совсем уж просто, да, можно Си, си, до Так, не отвлекайте меня Ре, ре, до Си, си, до Значит, соль, есть си Можно соль, фа И ре, ре, до, до, до До, си, си, до Си, ля, си, си, ля, си, си, ля, си, си, ля. Фа есть потом Там вообще в первом куплете, по-моему, замедление было Ля, вот эта известная темпа. Ми, фа, ре, ми, до, ре, си. Ми. ми, фа, ре, ми, до, ре, си, до. Значит, показываю медленно. Аккорды идут на первую как бы ноту, но не на главную долю. Значит так, первый раз просто ми, фа, ре, ми, до, ре, си. И дальше С диезом. Ми, фа, ре, ми, до, ре, си после этого да? это пошел куплет э, припев так значит еще раз медленно рассказываю схематически и потом тренируемся так начало ми фа ми фа фа фа ми фа фа ми фа фа ми ля ля соль с ответ можно наверху ми фа фа ми фа фа ми фа фа ми фа фа ми ми ля ля соль и ответ. Ну, можно. Вот так будет проще, да? Теперь ответы М. До аккорды, да? Сиси, си, до сольфа. Поехали, тренируемся. Раз, два, раз, два. Мани-мани-мани, спасибо за внимание, друзья мои. В общем, жду от вас комментариев больших пальцев. Лайков, лайков, да? И э, если хотите продолжение, и вступление там же еще есть, да? Вот, все это разберем. До скорых встреч. Увидимся на главном канале Треугольном. Все, пока.